Всем привет! С вами канал AC Online и сегодня речь пойдет о проекте XLS Lab, который в целом выделяется на общем фоне и ставит он перед собой достаточно амбициозные задачи, которые являются и показывают то, насколько он перспективен и на то, как он сможет вообще реализовывать себя и показывать то, что он будет вообще делать. Проект очень интересен и хотя бы того, что мы имеем полноценные решения, которые будут вообще внедряться здесь прямо сейчас и полную инфраструктуру, благодаря которой проект сможет достигать определенных значимых результатов в этом сегменте, что на самом деле выделяет его в принципе на общем фоне XLS Lab это в первую очередь экосистема, которая предлагает децентрализованный дефикатор под названием SDA под распределением хранителей DAP и под названием MC Library and DAP при этом обеспечивается полное взаимодействие между всеми существующими серв сервисами экосистемы и все это получает одно название One то есть мы видим именно четыре основных фундаментальных факта, которые являются основой для данного проекта то есть в первую очередь это пульсар который станет банальная бухгалтерской книги которые мы привыкли в целом видеть и но ну, она уже на самом деле никого не удивляет а второй момент это полноценное создание CDI, то есть это зашифрованные данные которые обеспечивают максимальный уровень безопасности для всех пользователей внутри данной платформы ну плюс этом плюс ко всему мы имеем полное взаимодействие вообще с другими системами веб 3.0, которые в принципе выделяются и показывают, насколько значимы результаты и как этого всего можно достигать. Также библиотека, где будут храниться вообще все вся информация данные, ключевые факторы и, конечно же, это распределение предложения, которое будет а, а, показывать то, <coughs> насколько это возможно. Конечно же, можно прямо сейчас принять участие в торгах, но при этом хочу отметить, что под инвестирование. Здесь, конечно же, есть только одно, что риски по факту здесь слишком большие. И в целом вообще весь проект будет разворачиваться непосредственно на 2021 год. И то, как они смогут вообще себя показывать или достигать, ну, по сути, мы, конечно же, здесь посмотрим по преселу. Здесь, конечно же, мы видим вполне привычное значение, потому как есть текущая фраза и следующий этап – и по факту вообще будет очень много токенов, которые будут по этой цене доступны. То есть мы говорим о 3 миллиардах токенов, которые будут в принципе, продаваться изначально по цене 0.202 и при этом следующий этап уже будет 0.203 по поводу инвестирования. Здесь, конечно же, я сказал, потому как ну, риски слишком большие, но и по сути думать, что вообще это сможет как-то работать. Ну, я на самом деле не видел никакого смысла, потому что Реально нужно смотреть то, как проект покажет себя, то, как проект будет реализован и насколько вообще его идея э, сможет э, доказать э, хотя бы то, что не смогут там достичь определенных результатов э, и благодаря чему выделяются вообще все существующие проекты и анализируются вообще решения которые в целом на самом деле здесь есть лично мне проект очень сильно понравился но при этом хочу напомнить что есть несколько отличительных особенностей из-за которых проект может потерпеть неудачу и все эти моменты следует учитывать заранее анализируя опыт других но ну, в целом конечно же принимая во внимание тот факт что у проекта есть есть полная база и основания становиться одним из лучших ну в этом сегменте конечно же все ссылки я оставлю внизу в описании и по факту еще раз хочется отметить что мы говорим о трех фундаментальных принципов которые будут построены внутри этой платформы, то есть одновременно игры здесь это конечно же дапсы, блокировка то есть это полноценные смарт контракты и полноценная экосистема которая будет в целом развиваться то, как это все будет вообще а, показывать себя ну по сути это большой вопрос но при этом нужно понимать что мы говорим даже о проекте DLT который участвует хотя нем в принципе ума умалчивает а ДЛТ это на данный момент один из самых крупных проектов который в принципе показывает а, насколько он успешен и какие вообще фундаментальным показатель, он на самом деле может достичь. Как по мне, проект очень перспективен. Проект имеет шансы на свою реализацию. Но ну, здесь, конечно же, нужно смотреть то, как вам в целом покажет себя команда и то, как они будут развиваться. В целом, это все, что мне хотелось рассказать об этом проекте. Все ссылки я оставлю внизу в описании. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии. С вами был, как всегда, канал ICI Всем удачи, хорошего настроения и пока!